Второй или как второй? Одну трубу только наблюдаю у нас в отряде Возьмите э, трубы Мужики, и вы знаете, Как вы будете? моему, блядь э, С вертолётчику так, там, ну, коры, так, где? Труба недоступна а, У нас одна труба Возьмите тяжелую трубу вот. и Я бегу, бегу, вот он я Ты на пулемёте, не? Наша задача блочить чакар-код, короче Валера, блядь на пулемет, на пулемет сел, вот, только сел, все. Гадю. Блин, чувствую, мы от техники там получим, начал сейчас ух. А на Чаркоте обычно сопля туда приезжает. Ага. По-моему, туда сопля не приедет, не слышу, туда техника а, Не, вертушки стал, постоянно да, на намалокопат, садятся на Чаркот, чекор... на приезжает сопля. Почему у этой нации длится как Почему Я у нас МГСР два? и все, и лети дальше на Чарков. Да, Фаритим. Это не МДСР два, это МД три. Мне. Извиняюсь, зря быканул. С нашим гранатометчиком стрелок бегает. Принял. Вот, короче, право вы там втроем бегаете, это друг друга хилите если что, вас, вам медик одного дал и стрелка тебя. Арабский По-моему там какой-то камызяк сидит просто теми горами села вертушка вот здесь, а, минер сопер слышишь минируй блядь, дорогу дорогу минируй слышишь у нас тут едет, минируй соплят, иди соплят, дорогу дороге да, да, да. да. Чёрт, я вижу. сопля по дороге пусть подъедет ну. Купля полная 25-30 Градиус, азимут На метке глаза Нету За Грой остановилось да. И хруто вышло Ой, красавцы, блять. Минер, блядь, дорогу заминирую у нас тут. Зажимаем <связать> они как построили у, у, меня, у меня, у меня, у меня аликвит, иди за меня все, Проброю. снял, Аликвид. снял, снял справа на медкакске подходите быстрее, всех снял в хабе рестнулись уже новую кап у них стоит да, да Блядь. идите, капу, капу, идите Вы заменять это один пех. на мне сиди. Я еще сидел. На, на тебе один только... раз открою. Это на мне пулеметчик лежит и откроет вас. Выше. Сейчас надо еще соблю подставить еще раз. Чай медик. Кин. гранаты закидывайте, они... все будут управляются по фобе встаньте, Иди. я сейчас вам тут... крою фобу их это гранатомётчик, я внизу Сидите, поставлю кройте фобу 031 Загорят, куда-то шьет снайпер. Сейчас. Блять, Да, бля, ты его так поставил, чтобы его не копнуть. Там пушку видно. Раб заедет наш прям на их хаб. летают. Радиотауэр. гранаты там чел у медика гранаты нет О, нету какого-то было не вообще прям Закрывай, буквально не? нет гранаты. вообще Есть, есть, есть, Да, да, че было. Это идет на хаб. Бертышка, скорее всего, там где-то села, отстроились. У нас снайпер сидит вот на этом холме. Смотрите метка Марксмана. Понял. Сейчас. Страны к нам вот пехота подваливает. Смотрите. Вы выкопали фоп там, который вы куда ходили? Табу. Нет, я ее не копнул. выкапывайте, блин, надо. Иначе нас Техника сейчас жопа подъезжает. будет. Техника на газа. 30 Слик, откиньте там здание в, в каком-нибудь Фрипали, блять! Сука! Тут у вас еще пехота высадилась. Скудной А! Откинь раллик в каком-нибудь здании, Сахапснис. Грантове. Сзади надовать там. Страйкер убейте с нашего мейна стреляет, с нашей фобы, как мы приехали с дороги. сразу убили? пулеметчик стрелял с метки глаза Раната, я кстати сна... смотрел он не увидел там снайпер патроны уложу нажимайте х куча пехоты вышла к нам близко пацанта смаслировала нас фомб это э, чакаркот атакует пехота сверху гранатометчик я там патроны кину а метик есть? возле патрон есть прикроется Так, братан, я тебя понимаю. Мне кажется, с вообще. Блять, вот здесь вот где-то Целая команда ищут, не могут найти белков Как раз таки сейчас будет есть что делать, если они сейчас мало копаться берут, то опять чекер будет, короче, в напряге. Это не ты по а мне стреляешь? Мой отряд, уходите на чакару... Давай э, копать, слышите? Уходите оттуда. еще раз уходить на малака бат малако бат идите по пути у вас там вертолет будет они там высаживались где-то вот здесь вертушка садилась носям но вставай кажется, Слушайте... стоп, линерами, сайт, Ты, слышу, что работает не пойму откуда 10 секунд Идем на малак. Я кричал дохлым подниматься на войне. Вот это я, кстати, не слышал. Брат, идите атакуйте малак. сейчас прострем пипец Дура один. А -а -а. Вижу. Дура один. на мне на мне прям прям на мне метки глаза положить Вставайте. Вставайте, которая у нас вторая точка. Кабом с фобой. вижу вон хап на метке глаза их. Здесь проходите, заходите на Маунт кто там двигается, пехота, парни. Малакабат, чекайте наличие фоба, если есть, разрушайте и заходите на Маунт с тыла. Хап хаб надо выкрыть, я на который я метал кинул. Я вижу, хаб вижу, вижу, хаб вижу. Он у них открытый стоит. Да, я... Там открытый, сцепляй и бегает. Да, да, да, его бомбят, короче. Я не хаптую из фопат капу. Прикрывай медик Давай, Чик. метки глаза, орали кто подходит к точке, обходите ее, чтобы не спалиться раньше времени. Да что, полиция уже точку забирает, предпоследнюю. Малкер, идите на Маудзай, идите на Маудзай, на фиолетовую метку. Блять, уже в упоре. Healthy required. Смарокала… И сдаваться, да, суки.